Так, друзья, поступил запрос на 50 копеек от общества сделать статистику. Так, это Тюменская область, к сожалению, не Москва. Ну ничего, сейчас посчитаем. Здесь 1000 монет. А, закатали май 2021. Все, погнали перебирать. Ну, я думаю, мы можем постепенно приступать к разбору. Мы начинаем с 2007 -го года. 50 копеек Санкт-Петербург вы видите здесь совсем совсем мало монет я выловил здесь из тысячи монет всего 6 значит здесь одна но об этом чуть попозже не будем наперед забегать Значит, что я хочу сказать мешок ко мне с монетами пришел из тюменской области это не москва не питер это достаточно далеко в обороте сейчас этих монет уже не найти в банках тоже невозможно ну так купил нумизмата как я говорил, мне самому нужна эта статистика. Ладно, не будем разглагольствовать. Я вот что хочу сказать. 1997 год монеты попали в обращение с первой, наверное, 1998 -го года только. Здесь, как вы видите, 6 штук. Это немного, потому что ответ очень простой. Это был 1997 год. Тогда были бюджеты России совсем небольшие. И вы видите, что все монеты плохого качества. То есть все, все, все, все. Сейчас даже чтобы в интернете найти монету в хорошем качестве, вам придется ее купить. Иногда цена достигает за до 1000 рублей в сохране ансэ. Как я говорил, здесь всего одна разновидность, Штемпер 1.1. и один. Давайте возьмем более-менее оптимальную, посмотрим ее особенности. Они все, они все поношены. Ладно, вот. Я вижу здесь, что еще, какие особенности. Но ну, он один, тут других различий нету. Гурт. А, Рубчатый. А, кстати, техническая информация. Вот на ваших экранах здесь все идет стандарт. Это латунь. Гурт у нее есть. Рубчатый, как вы видите, 105 рифлений. А, монета, естественно, не магнитная, если это латунь, это цветной металл. Особенности аверса вот такие, как вы видите под лапой, под копытом коня СП санкт Санкт-Петербурге, седьмой год. Все, год такой себе, мы в этом году выпускались наборы. Ладно, наборы есть, чеканка есть, мы идем дальше, 1997 Москва. Продолжаем. Следующий год 1997, тот же, но только Московский Монетный двор. Совсем-совсем-совсем вот. немного в 1997 году. Монеты были введены в обращение в 1998 году. Да, а потому что была реформа в 97-м денежная. А, тут есть, конечно, совсем-совсем залапанная. Какую же выбор для образца? Даже, видите, вс все в плохом состоянии. Ну, просто все, я даже не знаю. Так, ладно, возьмем вот эту. Друзья. А... Нет, не так. Так, вот монетка наша, наша, ваша. 50 копеек 97 москва штемпель у нее один это штемпель 1.2 штамп монета из латуни здесь рифлений 105 по техническим характеристикам а, год в принципе скучный как вы видите все монеты в плохом состоянии просто одна залапанная вторая третья все в говне это все металлолом к сожалению тут тоже латуниной и в африке будет латунь. Ой. давайте взглянем на каталог конрос вот цена у нее не особо большая до да, 15 рублей э, по каталогу но это правда сохранение, about он цирклы почти мешковым поэтому такая цена. То есть в, в, в хорошем состоянии вам придется только купить, если вы хотите эту монету заполучить. Набор я не видел, возможно, их не выпускал. Московский монетный двор, год знак. Так что идем дальше. Друзья, мы продолжаем. 98 год, Санкт-Петербургский монетный двор. Следующий. И тут нам Ельцинская денежная реформа принесла нам, нам, нумизмата. Несколько разновидностей первые. И для начала скажу, что из 1000 монет я выловил 19 штук. Так? 19 штук из 1000, это, ну, так себе. Значит, смотрим. Здесь есть монеты даже в таком сохране, более-менее долго лежали. Вот. В принципе, неплохо. Неплохо так себе. Неплохо выглядит. Но я ей не буду брать. Я ее не буду брать. Она, видать, долго лежала. в Сохрана у нее неплохой, Какая-то патина такая более-менее у этой монеты есть э, две разновидности это штемпель 1 и 1 а и штемпель и 1 и 1 b то есть есть незначительные разновидности я очень часто опускаю эти мелочи когда 11 а а а1, А1 и А2, то есть, когда незначительный, когда, ну, почему они происходят? Просто когда из маточника делаются промежуточные штемпели, потом из промежуточных штемпелей делаются еще, допустим, 3 или 4 рабочих штемпелей, бывает больше. Чуть-чуть незначительные грехи я их часто не считаю, потому что основной маточник штемпель это один Так, что же мне попалось? Э, я вас от, откладывал до этого момента. Сейчас я вам скажу, чем они отличаются. Значит, у штемпеля а, 1.1b меньше восьмерка на аверсе. Мы даже возьмем вот, вот эту. Да, тут видно. Даже мне видно. На, на первом восьмерка больше, а на дальнем восьмерка, восьмерка меньше. Это и есть, собственно, основное видимое отличие тех, у кого хорошее зрение, ребят. Поэтому я, я понимаю, что статистика очень кривая даже для меня, но все же это хотя бы какие-то штрихи, очерки к а, обращению. Хотя бы в, в конце видео вы увидите а, таблицу да, с, со всеми числами, с, ну, с, с таблицу встречаемости этих 50 копеек и цены. Да, кстати, в Ансе, если захотите купить монету, она стоит кое-каких денег, потому что прошло много лет, лет 20. По поводу наборов, я не встречал. Ладно, идемте дальше. Итак, следующий год, друзья, у нас 98-й, московский монетный двор, 50 копеек. Вот. Это год тиражный считается, это много. Вы знаете, здесь всего одна разновидность, и слава Богу, потому что ломать глаза... Я уже поломал глаза на монетах, выискивая разновидности а у московского монета. Да. Вот даже есть в хорошем качестве, слава богу. Но все равно они стоят денег. Давайте техническую характеристику посмотрим. Это латунь. Так, гурт рубчатый, 105 рифлений. Так, так, вот аверс. Московский монетный двор, буква М под копытом. Чекан хороший. Монета, не магнит, естественно, потому что это латунь. Что еще хочу сказать. Этот штемпель, компетентные люди в этом, которые разбираются в разновидностях, их как-то стандартизировали. Они обозвали его штемпелем 1.2. Здесь я выловил 40 штук из 1000. 40 штук это, ну, в принципе, много. То есть это 4% из всего оборота. Вот такие монеты, если встретите, любые, даже если это рубль или 5 рублей в хорошем состоянии, советую сразу в холдер. Пускай лежат, потому что они будут стоить денег. Монеты стоят денег. Всегда стоят денег. Вот уже облапанные, ужасно облапанные. Кем-то грязными руками, какими-то рабочими. Кто их собирал? Бомжи что ли? Какую не возьму, все уже облапаны. Это же это же ужасно. И грязь, и патина, все что угодно. В этом году монеты дворы не выпускали наборы. То есть наборов нет в буклетах. Поэтому мы идем дальше. Мы продолжаем 99-й год Санкт-Петербург. И к моему счастью, радости, я нашел одну монету всего. Да, я думал, что я ни одно не найду, потому что это год нечастый. У нее был низкий дираж. Причина тому это был дефолт 98 -го года. Да, был дефолт в России в 198 году. Поэтому не только не хватает 50 копеек, не хватало в 199 -го года и рубля, и 2 рублей. Всего было вообще мало. Даже вот каталог конрос давайте посмотрим поближе. Вот видите, по каталогу Conros с хорошим сохранением 150 рублей, и если это мешковый сохран, она дороже должна стоить вообще-то. Но смотрите сами особенности реверса, 50 копейки 99, вот так он выглядит, вот его технические характеристики, это латунь, Так, естественно не магнитная гурт рубчатый рубчатый, рубчатый, вот вы видите сами по себе, гурт рубчатый у нее 105 рифлений мне это однозначно не часто что я делаю, что я с вами сделаю вот я сейчас положу ее в холдер положу в холдер возможно продам да, чистить пока не буду если захочу почищем, но пока точно нет, в общем в принципе продать я могу ее ладно, ее откладываем, что я хочу сказать были в этом году наборы, наборы-наборы, точнее, буклеты Санкт-Петербургского монетного двора. Так что так, вот такой год, и, в принципе, сам по себе интересно. но одна разновидность. Это штемпель 1.1. В идеальном состоянии она стоит, в принципе, дорого. Так, друзья, мы продолжаем, 99-й год, Москва. Я выловил всего 3 монеты. Всего 3 монеты из 1000... Так... Из ты... монета из тысячи это в принципе мало год для даже для москвы нечастый тираж был сразу это понятно это очевидно маленький а, но а, здесь всего одна разновидность особо редкостью не является даже относительно редкой не является ну, так нечастая наверное будет единственное ред... в хорошем состоянии у нас стоит денег ванция потому что уже прошло много лет вот основные характеристики 99 москва. Это реверс. Я не буду откладывать эту монету. Она, во-первых, все три монеты в плохом сохране. Если сильно вам, вам интересна эта монета, может, нужно ее купить. В принципе, цены доступны, но уже кусаться начинают. На гурт у нее рубчатый. арифлений по описанию 105. По каталогу Conros она стоит 50 рублей. Но, думаю, если ванце, то она больше стоит. Поэтому она будущая нечастоя можно обратить на нее внимание. Друзья, мы продолжаем 2001 год, 50 копеек, московский монетный двор. Значит, в этом году, скажем так, был кризис для монетных дворов и не выпускались монеты, то есть эта монета буквально недавно, ну относительно недавно появилась в каталоге Конрос, она есть, вот, буква Р, да, видите, московский монетный двор обозначена как «редкая». По сути, она уникальная, я думаю, что всего существует одна монета, максимум, там, две. Почему так происходит? Значит, в, в оборот, монета не из в оборот она, естественно, не могла попасть и не попадала. Значит, штемпельные пары были изготовлены в любом случае, это по правилам монетного двора ихним, но Нацбанк не заказывал выпуск. Но во всяком случае, когда испытывали, ну, изготовили штемпель 2001 года, испытали а, партию и, естественно, утилизировали а, матери, весь материал. И могла остаться вот эта вот одна единственная а, а, монета уникальная, которая вот сохранилась. И в единственной фотографии я видел в обработке различных... А, фотошопах и так далее но вы в интернете гуляет только одна вот эта единственная фотография по сути может мне 2 не знаю очень э, советую не искать не пытаться где-то купить найти или думать что ее легко найти очень много есть подделок просто берут из 2004 года э, перегоравировывают с четверки на единичку но это если вы Сами разберетесь, погуглите, вы поймете, даже новичок может разобраться и понять, что единичка должна находиться напротив первого когтя дракона. Кстати, штемпель у него был 1.2, он один-единственный. Все, переходим дальше к следующему году. Мы продолжаем. 2002 год, Санкт-Петербург, 50 копеек. Вот. К моему счастью, к моему счастью я выловил аж 3 монеты и по каталогу конрос то монета стоит 150 рублей я выловил был 3 и в принципе можно видите я в холдер одну положил и две из них хорошего качества так это естественно латунь все повторяется из года в год все одно и то же штемпель а у нее один это это штемпель 1.1 Давайте посмотрим на дальше. Да, как видно, Сан СП под, лав... под, копытом, под копытом СП с буквой 2002 года. А, в принципе, я точно оставлю себе одну, может быть, две монеты, не знаю. Если будете в нумизматических магазинах, да, советую, если найдете в хорошем качестве за низкую цену, я рекомендую ее купить сразу. В этом году выпускались наборы Сан, санкт петербургский монетный. на и стоят они просто о, о, очень большие деньги. Насбанк заказывал выпуск буклетов, тираж ограничен. Это на ваше усмотрение стоит, не стоит покупать, потому что все монеты 2002 года. Они все редкие, по сути. 5 рублей, рубль, 2, 50 копеек. Ну, относительно. Поэтому, а дорогие они за счет того, что редкими являются 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей. Вы видите, цены на экранах достаточно большая цена. Ладно, мы переходим дальше. 50 копеек 2002 года, Московский монетный двор. Очень, очень... Мало монет. Это означает, что тираж был невысокий, не массовый, хотя, в принципе, ее можно легко купить. Так, друзья, смотрите. 5 экземпляров на 1000 монет. Это мало, еще раз говорю. Монета, значит, монета чем интересна этот год? Он те, интересен своими тремя разновидностями. Здесь как минимум было 3. Это вот они на ваших экранах. Штемпель 1.2А, 12 b 1.2В. У штемпеля 1 и 2B есть аж 6 вариантов незначительных, незначительных различий. Но это все равно штемпель 1.2B. Почему так получилось? Дело в том, что когда, когда изготавливается маточник, по маточнику изготавливаются промежуточные штемпеля, допустим, штуки 4, а потом по этим промежуточным штемпелям еще 6 промежуточных маточниках и только потом уже можно могут изготовить, скажем, 6 штемпелей или 12 штемпелей. Когда происходит постоянно вот это э, съем слепка. То сглаживается рельеф Всегда есть какие-то различия Поэтому незначительно отклонение Я не считаю, что это особо разновидности нумизматом они не нужны Это надо для а, истории технологии чекан Это нужно для понятия а, Каким был процесс чекан это, это нужно не нам с вами, нумизматам Вот, вот друзья Если мы посмотрим на букву М То есть основная едва видимая Невооруженным глазом едва-едва Штемпель А это буква М будет стоять ну, под копытом, будет стоять прямо и находиться на уровне копыт. Это штемпель А. Аверс. Если штемпель Б, то буква М повернута влево. А если штемпель В, то тоже повернута, но при этом она приспущена. Вот у меня все пять разновидностей это штемпель 1.2А. То есть она рядовая считается. Обычная. Ничего особенного нету. Можно глаза сломать, в принципе. Я, в общем, если сильно любите этот номинал, мне он не особо нравится. Купи, лучше купить его у нумизмата в сохранении АНС и будет вам счастье. То есть лучше такие, в идеале лучше покупать. И более уже прошло 20 лет почти. Далее, в 2002 году Московский монетный двор выпустил наборы этих монет. Они стоят очень больших денег. В этом году, к сожалению, за пандемией цены просели очень сильно на все. Так, друзья, мы продолжаем. 2003 год, 50 копеек, Санкт-Петербург. Я выловил всего 5 монет из 1000. Этот год был богатый на разновидности, скажу сразу. В принципе, здесь есть что смотреть, есть что покупать в интернете и так далее. Значит, давайте берем самую более-менее оптимальную. Да. Вот технические характеристики этой монеты. Так, это латунь, гурт рифленый, 105 рифлений, тогда вес небольшой, чуть менее 3 грамм, диаметр почти 20. Тираж неизвестен, я не нашел, это гос государственная тайна. Я бы отметил здесь, э, не учитывая какие-то незначительные разновидности в, в, в пределах одной разновидности, здесь как минимум 4 разновидности. Разновидности на ваших экранах. Штемпель 1, 2, 1 и так далее. Значит, смотрите. Существует две разновидности по реверсу и четыре разновидности по аверсу. Какая основная видимое видимая различие? Значит, вот в моем случае вот эта вот пятерка, точнее, 0, в моем случае, стенки 0 изогнуты, внутренние стенки 0 они изогнуты потому как в первом случае бывает штемпель 1, это когда стенки 0 прямые, то, то бишь, у меня не попалась одна. К сожалению, мне попалось все 5 монет штемпеля 2.2, когда а, хвостик пятерки, он касается бутона, это 2.2. У них есть несколько незначительных а, разновидностей, подразновидностей, я, я их тоже рассматривать не буду. Ну, в моем случае это 5 штук 2.2 всех остальных 0 почему не знаю потому что штемпель 1 это рядовая она должна была мне попасться а у меня все буквально даже посмотреть вторую они все у меня идут с выпуклым То есть стенка, внутренние стенки 0 они идут изогнутые и здесь идет изогнутые у меня, точно... у меня учитывая сочетание с адверсом, это 2.2 в этом году не было выпусков э, буклетов Санкт-Петербургского монетного двора, не было Разглажаем, 2003 год 50 копеек Московский монетный двор Обратите внимание, сколько их много здесь ну, Здесь уже очевидно, что это массовый тираж Массовый, массовый Обратите внимание, что попадаются даже хорошие Даже в хорошем качестве можно себе вот XF есть вот наш реверс 50 копеек, но к счастью, для меня по крайней мере к счастью, всего одна разновидность, да, технические характеристики, вот они на ваших экранах, это латунь, масса 2.9 и так далее и так далее, тираж неизвестен, либо я не нашел, но в любом случае это тайна. Я бы сказал так, это год скучный. Этот год скучный, тут из-за того, что монет много, ее легко можно просто за копейку купить в хорошем состоянии. Я выловил здесь 34 монеты из 1000. В основном это верифайл и, короче, это металлолом. Вот это вообще металлолом. Что с ней? Это металлолом. Его только выкинуть. Цена по каталогу. Сейчас давайте. Конрос. Это совсем ничего. Совсем-совсем ничего. Набор, наборов нету. Наверное, какой-то кризисный год был, не знаю. А следующая монета на очереди. 50 копеек 2004-го, Санкт-Петербург. Вот. Итак, мне попалось 7 монет из 1000. Да, это не очень много. Это говорит, что тираж был ниже среднего, но он все-таки был. Единственное, что меня удивило... Я... мне попался вот такой вот рубль 92 -го года. Вот он. Я даже смеялся, как он мог туда попасть. Как счетная машинка его посчитала. Я потом приложил вот так. Две монеты. То есть я понял, что ни одного диаметра и одной толщины. Поэтому счетная машинка их просто просчитала. Значит, какие здесь есть а, разновидности. Итак, для начала давайте характеристика техническая. Это описание. Она повторяется каждый год. Так, существует две разновидности. Одна разновидность аверса и две разновидности реверса. Так. Гурт, вот он. Гурт, конечно же, рубчатый. 105 рифлений Соответственно, вот вот он, аверс. Ну, попа попадается уже в более нормальном таком состоянии. То есть в анце их можно купить. Значит, мне попалось, существуют две разновидности, вот они на ваших экранах, 2.2 и 2.3. Попалось мне здесь 6 штемпеля 2.2 и всего 1 штемпель 2.3. Я понимаю, что это кривая статистика, но все же это хотя бы какие-то очерки к этому вот статистическому портрету. В чем разница? Естественно, нужно внимание на реверс. Это когда бутон касается, либо не касается цифры 5. Вот у меня штемпель 2.3. Вы видите, бутон не касается. Теперь давайте рядом возьмем соседнюю. Штемпель 2.2, пятерка касается бутона, 2.3 не касается. Это те, у кого хорошее зрение, могут это увидеть. Обе монеты рядовые, но со штемпелем 2.3 она считается... Видите, тоже рядовой, мне всего одна попалась. Значит, 2004 год, а, Нацбанк значит, не выпускал годовые наборы. Говорю сразу, не ищите их, не пытайтесь купить. 50 копеек 2004 года, Московский монетный двор. Вот много-много-много, это уже был массовый тираж. Я выловил здесь 36 монет из 1000. Цифра огромная, понятно, тираж большой. Зато есть две разновидности. Одна редкая, другая обычная. А, но мне попалось Давайте сначала технических характеристик. Так, техническая характеристика. Это тоже латунь. Да, две разновидности существуют. Все повторяется, как в прошлом году. Горд рифленый здесь. Аж 105 рифлений. Вот он, 105 рифлений. Вот. Убедимся, что это точно, прям точно, точно 2004 Москва. Все 36 монет мне попались штемпеля 1.2А. То есть это, если сравнить две разновидности, это буква М расположена не параллельно копыту. Ну, в другом случае штемпель 1.2Б мне попалась, естественно, 0. Это неудивительно, она то и редкая. У нее вот, этот, вот, вот эта копытца, вот эта буква под копытцем точнее, она должна быть параллельно к копыту, это будет видно, Тем, у тех у кого хорошее зрение это видно, это и будет редкое, но мне к сожалению не попалось здесь есть монеты даже хорошего качества есть XF, я не буду откладывать их много, тираж большой, покупать тоже пока не советую, не торопиться это как бы как бы вообще не срочно наборов не было в этом году, все что могу сказать, следующий год 2005, 50 копеек Санкт-Петербург вот они, вот они, вот они вот они, так я выловил здесь из 1015 монет да, 15 монет тираж, в принципе, ну такой средний, наверное сейчас давайте выберем вот, технические характеристики ну у меня здесь виден прямо это реверс, но это я же знаю, что это штемпель 2.2 .2, либо 2.3 значит, технические характеристики у нас повторяются из года в год это латунь, рифление 105 гурт вот он гурт он рубчатый, соответственно 105 рифлений. соответственно вот он аверс, наш любимый необходимый для этого так, так, под копытом SP да, товарный знак что я хочу сказать из, э, в этом году, этот год подарил нам много разновидностей я насчитал, учитывая незначительные 10 разновидностей но в целом здесь где-то около около 5, наверное, 6 основных разновидностей 2005 год Санкт-Петербург, всего 15 рублей а, да, приблизительно так и стоит, это каталог конрос этого года, То еще хочу сказать по поводу наборов, наборы Санкт-Петербургский монетный двор не выпускал да, то есть в буклетах их нету друзья, мы продолжаем, 2005 год московская монета, 50 копеек вот наши много-много-много так, из 1000 монет я выловил 34 всего да, в принципе, это уже тираж массовый, это я отложил, наверное, какую-то одну нашел особенную, сейчас посмотрю, к нашему с вами сейчас, вот технические характеристики, они повторяются это латунь и так далее. Гурт рифленый, 105 риф... рифлений всего одна разновидность реверса и три разновидности аверса вот на что здесь нужно обратить внимание здесь нужно на букву М под копытой коня обратить внимание если это штемпель 1 мне их попалось 32 первого. Второй 1, 2B, и третий 1 2 штемпель 1.2b 3 штемпель 12 в значит в нашем случае штемпель 1 и 2 А это буква М приспущена от копыта. Да, это основная масса, они рядовые. Второй штемпель 1 и 2 Б это приподнята к копыту. И, 3, 2, а, и штемпель 1 и 2 В это буква М крупная сама по себе. Сейчас мы посмотрим, сравним. Сейчас у меня отложена штемпель 1 и 2 B, то есть приподнята буква M, и вот это вот это, нечастая которая считается то есть, к моему счастью, я нашел все три разновидности две нечастые, 1 обычные и вот бук, крупная буква М. вот, это 1 и 2 В всего одну нашел из всех а если сравнить все подряд сейчас, секунду, мы умно сделаем Первая, которая идет ко мне сверху, это М приспущена. Вторая буква М приподнята и третья, самая нижняя, это крупная буква М. Что еще могу сказать, наверное, ничего особенного. В этом году единственное, что были выпущены годовые наборы, да, разменных монет. И тираж у них ограничен, всего 800 штук, как я нашел, больше не нашел информации. То есть, в принципе, это ограниченный тираж, стоит каких-то денег уже сносно. Так, друзья, продолжаем. 2006 год, 50 копеек. Внимание, не магнитная Санкт-Петербург. Вот, всего 5 монет. Да, я выловил 5 монет из 1000. Это не магнитная. А, значит, как вкратце отличить магнитную от не магнитной, если у вас магнита нет, вы просто берете гурт, вот так складываете и смотрите на гурт вот он гурт гурты у немагнитные рифленые всегда так всегда рифленые у остальных у них всегда гурт гладкий это естественно как, как и обычно это латунь Так гурт рифленый 105 рифлений и так далее и так далее ничего не меняется особо значит в этом году 2006 у немагнитных было две разновидности это штемпель 2 и 3 штемпель 3 то есть одна из них штемпель 2 и 3 и 4 э, из них это штемпель 3 единственное что я хочу сказать что обе монеты, обе разновидности, они обычные, считаются, да, то есть эксперты их определили, как они рядовые. Но, как я и говорю все время, это кривая немножко статистика у меня, но все равно это какие-то, хоть какая-то информация для размышления. Как отличить один от другого, а разновидность одно-другое? Здесь разница в даже видные шрифты невыраженного глазом. Внизу у меня штемпель более такой жирный, это штемпель 3, а вверху 2,3. 2.3 По поводу годовых наборов Нацбанк вроде бы не выпускал в 2006 году годовой набор Я как-то пробежался быстро, я не видел буклеты Так что мы потихоньку идем туда Идем дальше Так, продолжаем 2006 год, 50 копеек Санкт-Петербург магнитно, как вы видите, ноль так, 0, 0, 0, 0, 0 монет я не знаю с чем связано Мож, может быть потому что это регион не Москва, не, не Санкт-Петербург а Тюменская область поэтому э, мне попалось 0 монет статистика не идеальная но, но все равно видно что магнитных почему-то в этом регионе оказалось меньше вообще монета считается обычной, рядовой у нее один штемпель, то есть одна разновидность это штемпель 3 и все гурт у нее гладкий да, у магнита должен быть и вес немножко меньше, уже 2,75, это единственное, что отличие. Сталь, покрытая латунью. Все, одна разновидность и ничего такого особенного. Буклетов, я сказал, не выпускались. Наверное, были слишком заняты с переходом от немагнитных к магнитной заготовки Ну, разумеется, значит 50 копеек 2006 года, Москва, внимание, немагнитная, это важно. Да, этот год был перелом для всех. Я выловил здесь 22 монеты из 1000, это даже много, для Москвы, и тем более не магнитная. Эти монеты были выпущены в первую половину полугодия. Сначала были не магнитные, магнитные сделаны очаганиями, потом магнитные. К моему счастью здесь, или к нашему счастью, здесь всего мне не пришлось долго рыться, здесь всего одна разновидность. Вот это не магнитная, 2006 год, Да, вот Москва. Да. Вот они все, 22 монеты. Штемпель здесь обзывается 1.2. Технические характеристики те же. Это латунь и так далее, и так далее все. Значит, буклеты не выпускались в этом году, насколько я заметил и нашел, тут ничего особенного. Ну, это скуч скучный год. Стоит она по каталогу конрос тоже недорого. Так что мы переходим дальше. Друзья, мы продолжаем. 2006 год с 50 копеек, Москва, магнитная монета. Внимание, здесь я выловил 30 монет из 1000. Монеты были очекания во втором полугодии 2006 года. Это был переходный год для Москвы и для Петербурга тоже. Здесь основные есть две разновидности. Это штемпель 1 и штемпель 4.1. Давайте быстро, технические характеристики. Вот как определить. Видите, гурт лысый, гурт гладкий, точнее. Мы по-разному говорим нумизма, кто-то говорит лысый, кто-то гладкий. Вот они все идут с гладким гуртом. То есть это сталь, покрытая латунью, плакированная латунью, то есть называйте, как хотите. Это уже все идет сталь. Далее годы пойдут со многими разновидностями, потому что уже заготовка стальная, штемпеля быстро изнашиваются, трескаются, лопаются и так далее. Ну, что тут сказать. Техническая характеристика у нее изменилась. Так, э, вес уменьшился. Начал весить 2,75. Диаметр не изменился. Гурт изменился э, с рифленого на гладкий. Я думал, что найду хотя бы один штемпель и 4,1. Нет, 0. Нашел 0. И все эти монеты, это штемпель первый. То есть то есть вот бутон он э, утопает в канте да это штемпель 1 но в остальных случаях ну, в остальном случае если штемпинг 4.1 бутон он не должен касаться канта Хотя вторая из них нечастая 4D, но я не нашел. Хотя мог найти их среди такого количества. Могли выловить, может их мало в этом регионе. То есть это не Москва, не Питер. Тут ничего удивительного. Набор их монет, да, в буклетах я не встречал. Друзья, мы продолжаем. 50 копеек 2007 года. Санкт-Петербург, естественно, все идут магнитные. Вот, немного-немного. Почему так немного, не знаю. Значит, я выловил здесь 11 монет из 1000. То есть мало. Может регион такой мало попалась, но вообще их должно быть в принципе много. По каталогу они, сейчас посмотрю, по-моему не очень особо стоит. Не особо высокая. Здесь есть две разновидности. Это штемпель 3, штемпель 4 и 2. Вот вся техническая информация. Это уже... Сталь, да, как и в прошлом году после перехода. Это сталь, покрытая латунью. Да, латуна гольва покрытие. Чтобы да, уж не было иллюзий, переворачиваем. Смотрим на Аверс. 2007 год, Санкт-Петербург. О том, что это магнитное, нам скажет гладкий гурт. Значит, какие разновидности? Они обе рядовые, но почему-то Штемпель 3 попалась мне всего одна. И вот я выделил. Вся разница, видимая, в завитке. В первом случае завиток штемпели 3, он утопает в канте. Обратите внимание, дальняя завиток утопает в канте, это штемпель 3, и ближняя, это естественно, завиток не касается канта, это 4.2. Как я говорил обе РДВ, но почему-то с разным количеством, разной встречаемостью. Цена должна отличаться, то есть хоть что-то, хоть какая-то характеристика, но тем не менее. Да, по поводу э, наборов э, Санкт-Петербургский монетный двор Выпустил наборы да, в буклете Единственное, здесь нету монеты 5 рублей 2007 -го года Она не выпускалась да, То есть их не чеканили э, Тираж неизвестен я искал, искал, не нашел, но я думаю где-то можно найти, но я думаю где-то в пределах 2000, учитывая такую невысокую цену, нет, это в пределах 2000 экземпляров, плюс-минус, не сильно это важная информация, поэтому я не буду говорить слишком точно, это все можно найти или купить. Друзья, переходим дальше, 2007 год, 50 копеек, Москва. Бинго! Да, бывает такое. А, что я хочу сказать. Тут я отложил, наверное, разновидности. Сейчас. Что я хочу сказать, друзья. Из 1000 монет я выловил здесь 83 штучки, да, экземпляра. Это много, это уже огромный тираж. Это сложный год для меня, потому что... Ну, для нумизматов, наверное, интересный, потому что здесь есть много разновидностей. Причина тому, просто-напросто, штемпеля раньше изнашивались, потому что был переход из латуни на, на сталь, и штемпеля лопались, трескались и так далее, поэтому много разновидностей, много было вот этих вот штемпелей вырезались с какими-то нюансами, значит, разновидности вот на ваших экранах, а, а аверсов разновидности, точнее разновидности реверса 2, а аверсов 4 как минимум и в сумме они где-то дают около 8 разновидностей плюс одна уникальная которую мы наверное не будем рассматривать так пропишем пусть они такие попадаются непонятно какая как какие там цвета какой цвет металла был разные тут плакировано непонятно чем соотношение другое сейчас разные встречи я кстати не не любите всех этих цветов лимонок не лимонок бывает разное покрытие Гурты у всех гладкие, вот даже видно некоторые хорошо покрытые латунью с гуртом, некоторые без гурта, ну то есть, ну в смысле не покрытые, не покрывают гурт блокировку. Значит, вот они все разновидности на ваших экранах. Я выделю только основных нюансов столько, что можно черт ногу сломить. Цена, цена на них, на эти разновидности невысокая, они доступны в интернете, Покупаются они все равно плохо, можно сторговаться, я так считаю. И наборы, буклеты в этом году Московский двор не выпускал, поэтому идемте дальше. Друзья, мы потихоньку продолжаем дальше. 2008 год Санкт-Петербург 100 копеек. Вот, как вы видите, здесь всего мне попалось... 9 монет из 1000. Это мало, это заметно, что тираж уменьшился. Значит, давайте возьмем оптимальную. Они здесь неплохого качества, многие тут попадаются почти в мешковом. Так выглядит реверс. Соответственно, это сталь покрыта латунью, блокирована латунью, как хотите называть. Да, гурт, лысый, как мы любим говорить. Гладкий по-разному, да. И, соответственно, чтобы не было... Недоверие плод, 1008 год, Санкт-Петербург, у этой монеты есть две разновидности, одна разновидность аверса и две реверса, из них одна нечастая и одна обычная, все у меня обычные, к сожалению, даже давайте на гурд я посмотрю, угу. так, пожалуйста, все у лысые гурты это стар покрытая латунь тираж естественно неизвестен значит вот разновидности на ваших экранах штемпель 3 существует и 4 и 2 штемпель 3 не часто мне не попалось а основное различие мы должны смотреть на бутон если штемпель то бутон должен утопать в канте и маленький лепесток вот снизу должен тоже утопать в канте и шрифт должен быть жирный ну более крупный в моем случае, это штемпель 4.2, то есть, наоборот, ш, э, шрифт у меня более тонкий, это раз. И у меня здесь э, бутон, он не касается канта, это 4.2, все, к сожалению. Я рассчитывал, что я найду. Такова статистика, пусть она будет кривая. Как вам, как бы вам не хотелось, как бы мне не хотелось, не точная. Но все равно не часто она и есть, не часто это уже говорит о том, что не так просто выловить ее могли выловить, могло не попасть в обращение действительно их мало ладно, по поводу наборов официально Санкт-Петербургский монетный двор выпустил годовой набор разменных монет так и в 2008 стоит он недорого, тираж неизвестен для меня, я не нашел возможно найти можно но судя по цене я думаю, вокруг 2000 экземпляров. Плюс-минус. Не сильно много, не сильно мало. Ладно, идемте дальше. Продолжаем. 50 копеек 2008 года. Московский монетный двор. Угу. Что я хочу сказать. Я выловил здесь из 1000 монет 66. 66. Да, это много. Тираж огромный. Я даже сказал, очень. Да, это, конечно же, сталь покрытая латунью здесь очень много разного разноцветных скажем так компетентные люди в статьях пишется что здесь можно найти скажем так лимонки то есть плакированная латунь имела небольшой разные цвета в общем ладно давайте вот так сделаем посмотрим самое главное это естественно технические характеристики Сталь покрыта латонию. у этой монеты есть две разновидности реверс и аверса, аверса, минимум 4. ну то есть 4 точно известно, есть еще какие-то разновидности незначительные подразновидности, которые в принципе я бы не учитывал, это такое мучение, если честно, разбираться с этим, это не совсем важно, выбирать там лимонки, не лимонки, вот разновидности на ваших экранах здесь а, много а, рядовых разновидностей по сути много рядовых а, вот что я нашел 1 и 3 а 14 монет 43а28 штемпель 43b 15 в9 и штемпель 43 г0 монет она не частая. Как, как я не старался по, по лупе посмотреть, под лупой точнее посмотреть, ничего не нашел, не нашел я Г, в общем искал, искал, искал, тут основное в расположении буквы М, основное различие. Я, наверное, если сильно захочу, я куплю такую монету, потому что мне нет такого оборудования точного. А, что еще хочу сказать, а, наборы, наборы, наборы, а, годовые наборы были в этом году. У московского монетного двора стоит и недорого тираж я очень быстро искал я не нашел с первого раза но тоже думаю где-то тысячи две плюс-минус может 3 потому что стоит недорого то есть доступная цена друзья продолжаем 2009 год 50 копеек санкт-петербург переписать. 2009 год, Санкт-Петербург 50 копеек. Да, смешно, товарищи, и грустно. Я выловил всего две монеты из 1000. Это, в принципе, странно. Я смотрю по каталогу, цена не высокая у нее, они рядовые, их, в принципе, должно быть много, но, возможно, возможно это особенности региона. Технические характеристики стандартные, это сталь покрытая латунь. штемпель этой монеты 1, вот он такой, штемпель 4.2, да, гурт лысый, так выглядит Санкт-Петербург 2009 года. Всего две монеты, очень странно, очень странно, наверное невысокий тираж, но еще раз говорю, они, их можно купить в интернете за, ну, за недорого в состояния реально недорого э, в этом году по поводу наборов в этом году наборы были стоят дорого во ну, для меня я тираж не нашел но судя по цене высокой да менее тысячи штук я так думаю ладно я не акцентирую внимание на наборах и техних тиражах я нумизматикой увлекаюсь особо ладно идемте дальше продолжаем 2009 год 50 копеек московский монетный двор Uh, я выловил так как мне удалось это сделать так, я выловил здесь 55 монет из 1000 тираж огромный, считается ну, я считаю потому что это много, так uh, здесь, к сожалению, всего две разновидности год не особо интересный. да сейчас возьму достойную достойную нашего внимания с вами как обычно характеристик давайте пробежимся все стандартно сталь покрыта латунью бла бла бла это у нас реверс и это у нас с вами штемпель 4.3 да вот штемпелей то есть я нашел 1.3 штемпель 17 монет и штемпель 4.3 38 монет то есть такой, они обе рядовые вот такой разброс сейчас попытаюсь найти Отличие от одного от другого, это вот этот бутон должен либо касаться, либо примыкать сильно к канту. Сейчас... А, вот он. Тот, который слева, он утопает в канте, это штемпель 1,3. И, и тот, который едва касается, это 4,3. Обе рядовые. Разброс вот такой, как я объяснил. По поводу наборов. Значит, наборы были, тираж у них известен 9000 штук и стоит она около полутора тысяч рублей как я пробежался по ценам то есть купить можно да ну год такой себе не очень интересно как я говорил ладно идемте дальше друзья продолжаем 2010 год 50 копеек Санкт-Петербург не знаю почему ноль. ноль монет может быть особенности региона Монета, в принципе, наверное, невысокого тиража. Считается рядовой. Стоит даже недорого в интернете, если так покупать. Но мне попалось 0. По поводу разновидности. Всего одна разновидность. Тут мне не пришлось особо мучиться, искать, разбираться. 4 тысячи. И два штемпель называется. Дальше, по поводу годовых наборов. А, был посвящен, в этом году был выпущен набор годовой, посвящен 65-летию а, окончания Великой Честной войны. Тираж уже был известен, 7000 экземпляров. Цена достойная, недорого в принципе. А, идемте дальше. У нас на очереди 2010 год, 50 копеек. Московский монетный двор. Ой-ой-ой-ой-ой тяжелая баночка вот раз так я изловил здесь мне попалось 83 монеты из 1000 то есть это много то есть это массовый большой тираж огромный но здесь много разновидностей основных разновидностей здесь где-то 3 но есть подразновидности незначительные которые суммарно их насчитывается около 5 7 но мы будем рассматривать только основные видимые разновидность у нас реверса одна, вот она Такая реверс у него одна разновидность сталь покрытая латунью так вот лысый так далее так далее угу. да вот он 2010 москва есть разновидности по расположению монетного двора под копытой, под копытом, так, буквы М, очень тяжело искать. И еще есть разновидность, нужно искать по это либо А, либо Б либо В. Да? То есть это вот эта вот задняя часть копья, она должна приближена к канту быть, либо отдалена. Дальше, по поводу наборов. Наборы были. Набор 2010 -го года выпустил Московский монетный двор с тиражом 950 экземпляров и стоит в принципе недорого цена достойная в нее ладно продолжаем дальше значит я хочу поговорить о санкт-петербургском монетном дворе этой монете она по каталогу конрос существует не существует так 2011 год есть только московская монетна двор но в принципе она известна она известна как уникальная монета по интернету ходит только одна фотография это говорит что это музейный экспонат и она находится в какой-то коллекции частной либо где-то спрятана известно что это штемпель 4.2 тираж не был утвержден санкт-петербургский монета двор то есть не выпускались монеты так и дальше по поводу наборов, набор был выпущен Санкт-Петербургским Монетным двором в 2011 году, но там 50 копеек, э -э -э то есть я нашел там госзнак, эмблему госзнака, я так понял, что это, то есть это по логике должно быть понятно, что это Санкт-Петербургский Монетный двор выпустил, но там 50 копеек Московского Монетного двора. Тираж ограничен, стоит ну как-то не очень дорого, я заметил так что идемте дальше. 50 копеек 2011. Москва. Как мы... Много-много-много. Ой, как много. Так. Из 1000 монет я здесь выловил 61 монету. И вы знаете, я был рад, что здесь всего одна разновидность. Мне бы не хотелось. То есть, и мне бы не хотелось сильно ломать глаза. Штемпель 4.3 называется. Сейчас возьмем более-менее. Это грязная. все стандартно это реверс это аверс сталь покрытая латунью и соответственно как всегда как вы видите лысый гурт гладкий друзья на самом деле если хотите купить в идеальном состоянии она сейчас стоит 10 рублей я прошелся по интернет магазинам 10 рублей в ансе легко не так много времени прошло для нумизматики всего там 10 лет каких-то а по поводу наборов, да, наборы тоже выпускались. Тираж был аж 2000 экземпляров, поэтому стоит, соответственно, ну, недорого, цена доступная. 50 копеек 2012 года, Санкт-Петербург. Эта монета уникальная, что я хочу сказать, что ее тоже нету в каталоге Канрос, вот. Она никак здесь не... Вот, она никак здесь не... Обозначена не R, не ни уникально никак. Есть такой музейный экспонат. Можно найти в интернете одну единственную фотографию. Сто раз переделали в, в фотошопе, там выкладывали друг. Минимум существует одна. И штемпель у этой монеты 4.2. Все. Только так его и называют. Идемте дальше. 2012 год. 50 копеек. Москва. Ой, как много. Так, я здесь выловил 101 монету из 1000, это тираж огромно считается. Что я хочу сказать, здесь есть две разновидности, одна не часто, другая обычная. Очень много монет в хорошем состоянии, что не может не радовать. Технические характеристики стандартные. Это эта сталь покрыта латунью. Разновидности 2 это штемпель 1.3 и 3, и штемпель 4 и 4.3, к сожалению, нечасто я не нашел. То есть нечасто, здесь разновидность только реверса, аверсы одинаковая. Ос основное видимое различие, это когда бутон либо касается канта, либо примыкает. В моем случае это касается канта, ни одного примыкающего, ни одного, к сожалению. Да, я удивился, что не нашел монет очень много массовые в этот год наверное, скучный будем считать мы нумизматы наборы были в этом году тираж у этих э, наборов 1000 экземпляров выпустил московский монетный двор ну и цена соответственно средняя. друзья к сожалению видите баночка пустая я не нашел ни одной монеты в этом мешке до да, 0 из 1000 будем считать а, <coughs> возьмем тогда фотографии с интернета это штемпель 4.2, разновидность всего одна. Почему нету в мешке, не знаю. Единственное, могу сказать, что влияет два фактора. Это то, что невысокий тираж, это раз. И второе влияет то, что как, особенность региона. Абсолютно очевидно, если бы мы встретили... Э, мешок пришел с монетами из Санкт-Петербурга. Там, естественно, этих монет э, в обращении немного было раньше. Э, наверное, сказать особо нечего, если одна разновидность. Купить можно легко в интернете. Были э, наборы официально выпущены Монетным двором в Санкт-Петербурге. Но, кстати, стоит вроде бы недорого. Вроде бы недорого. Тираж я и не знаю, не нашел. Но также можно встретить и народное творчество. То есть наборы сделаны с какой-то частной фирмой. Друзья, мы продолжаем. 50 копеек 2013 года Московский Монетный двор. Много-много-много. Да, тираж массовый. И в 2013 году, кстати, Санкт-Петербург перешел на чеканку памятных монет каких-то там, не знаю, медалей. Итак, я вывел здесь 94 монеты из тысячи. Как видно, тираж огромный. Более того, здесь всего одна разновидность. Давайте возьмем хорошую, осмотрим, осмотрим ее разновидность одна. Это штемпель 4 и 3, вот он. Да, завиток касается Канта и так далее. Вот он. и собственно. 2016 Москва и, естественно, гурт у нас лысый. Да, гурт гладкий. Вот они все гурты, все гладкие, так и не выглядят, потому что сталь покрытая латунью, Хоть хоть год скучный, да, по разновидностям, но наборы были выпущены. Монет над двором в тиражом 4000 экземпляров. И стоит дешево, это однозначно. Так что, это одна из самых таких недорогих наборов. Друзья, мы продолжаем. 2014 год, 50 копеек. Московский монет двор. И только. Санкт-Петербургский не выпускал. Уже перешил. Основной пор сделал Москва. Итак, я здесь выловил. Это значит, 97 монет из 1000. Это, конечно тоже большой тираж, как в прошлые годы. Слава Богу, здесь один штемпель. Это штемпель 4 и 3. Да, и все. И все 97 монет. Давайте посмотрим. Вот так будет штемпель 4 и 3. Реверс. Аверс. Так. Гурты все прямо гладкие. Прям все гладкие, гладкие, прям все. Старик покрытый латунью и так далее, наверное, это уже все знают. По поводу год скучный, по поводу наборов, наборы были. Тираж невысокий, всего 500 экземпляров, но зато почему-то стоит дешево. Да, можно легко найти. Так что мы идем дальше. Так, друзья, продолжаем последний год рассматривать, 2015 год, Московский монетный двор. Санкт-Петербургский тоже не выпускал. Итак, здесь тоже, как видно, массовый тираж. Я выловил здесь 51 монету из 1000. Много. Разновидность одна, штемпель тоже один. А, характеристики те же. Могут попадаться, по-моему, разного цвета. Нет, плохая. Монеты монет ему, давайте начнем. Такой состав металла может быть в латуне. Соответственно, аверс. Реверс, так. И наборы, наборы были разменных монет, посвященные 70-летию Великой, Великой, Великой Отечественной войне. Пишут, что тираж 300 экземпляров стоит недорого, но не знаю почему так. Они должны дороже стоить однозначно. Ну и как я обещал, мы переходим к таблице. Собственно я все данные загнал в таблицу, первая из них она простая, здесь идет по порядку по году монетному двору и вторая колоночка внутри это то есть количество монет на тысячу. да это понятно, то есть вторая таблица она более детальная, здесь я расположил по возрастанию встречаемости да, монеты в 2021 году и последняя колонка здесь. Здесь идет цена э, в рублях, согласно каталогу конросов. Эта цена почти в идеальном состоянии. Красная область я выделил э, те монеты, которые в принципе уже в э, мешковом состоянии, они редкие. То есть уже вы их, вы их только купите, это однозначно. А зеленые это нечастые, соответственно, тут, а или относительно нечастые. И дальше идет невыделенная область, это монеты почти, мет, почти металлолом. Если посмотреть на первые две строчки 2013 год Санкт-Петербург и 2010 Санкт-Петербург, цены не нашлось в 2013 году ни одной, то есть 0,2 рубля. В 2010 году тоже 0, 2010 года тоже 0. 50 рублей, очень большой разброс, хотя 2013 года монет много, достаточно много, можно купить, ну наверное особенности региона, как я часто об этом повторяю, не нашлось ни одной, Ну, статистика и вещь упрямая, что есть то есть, что еще я хочу сказать, вот еще меня привлекло разброс сильных цен по встречаемости 2002 год Санкт-Петербург три монеты и 150 рублей и 1999 -го года Москва, тоже 3 монеты и уже здесь цена ниже 50 рублей всего, то есть тоже большой разброс. И наверное еще последний мой комментарий, это то что последние две строчки это 50 копеек 2014 года Москва 97 монет попалось, то есть огромный тираж и всего 2 рубля стоит и 2012 года 101 монета, аж 10 рублей, то есть Редакция в Конрос определила эту цену аж в 10 рублей. Я считаю так, здесь цены в 2 рубля нужно брать вообще, учитывая тот факт, что монета уже изъята из обращения, и я уверен, что в ближайшем будущем цены на этот номинал будут претерпевать э, изменения, то есть явно расти. Я думаю, не будет, не будет больше от меня других комментариев. Я с вами прощаюсь, вы знаете, что нужно ставить лайки и так далее. Спасибо за ваш просмотр, всем удачи, всем пока.